Они сказали, «Сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвига. Как ни странно, они были правы». Всем привет, с вами Максут, и это прохождение Байшак Ремастерит. Увы, в оригинальной игру я не играл, в этом буду проходить же Ремастерит Edition. Всем приятного просмотра! Так, а сейчас, значит, мы потерпели крушение посреди океана. Я так понимаю, ну было вот, и этой башне, против. Так, что то, что -то происходит? Что -то наш... я сейчас не самолет. вот будут показаться иди, иди, бац ночь так, вот, ну, это, он, вот наш Титаник версия 2.0 сейчас, любезно. Дверь реально открыта. Какой такой узор что ли? Интересно. Интересно, а можно будет его закрыть. В реальной жизни я бы не то что так не сделал. Ага. А вот значит уже границы карты. Вот так вот просто. Некоторые там еще выдумывают, как можно красиво закрыть эту невидимусину. А, здесь вот решили так. Видимо сделать. Ну, ладно, зайдем вот тут. Баш. Не вызывать доверие. Еще и темно, конечно. Да. Не могу, ни богов, ни король. Только человек. по да? Так, высказывание Эндрю Райна. В какой стране здесь место этого такой человека как я? Ничего знаем что ли? Кто это кусает из нас? Так, как как парадно. О, задать цвет для нас. О. промышленность, наука, Чудочный, да. а, зайти в батиска, точно, батиска, да. рычаг, да. рычаг, а батисфера, батиска, на себя. А что узнать вообще про эту игру? Практически ничего. Как город будет под водой. Огромный. Что-то там начи, случилось. И мне самое интересно узнать, что там будет. Я Эндрю Райан. И я пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет право человек на то, что зарабатывает в поте лица своего?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 Восторг. город где художник не боится цензора где великое неограниченным малым где ученого не стесняет ханжеская мораль восторг может стать и вашим городом тоже так, что... а вот даже и... а то Большая папочка? Горит, как огонь. Похоже, там Мы как так, это, это про нас не... они значит встречайте восторг добро пожаловать восторг так прицеливаемый используется возвык добро пожаловать восторг аааа могу сохранить игру почему это окей Yes. That's good. Тут даже нечем защищаться. <звук> Что -то Алло, там, наверху. Не мог бы ты взять рацию. Куда она прыгнула? Ты чё?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 Да, нам надо выманить его. Если ваши люди не вас будет, здорово. И, по крайней мере, чуть-чуть ебы. И эта камера автоматически использовать или активировать. Ага, так, значит это получается... Если мы погром то вас родился здесь. И так Итак, окей. Так, так, так. А оружие, оружие, вот она, да вон хоть багажник. Вот. вот. Будем у нас. Мосок, нет. Вот, там этим будем. Я достану тебя. Женщина, там много умники, пожалуйста. Вот, палка есть палка. Бери, пожалуйста, палку. Лампа это палка, что ли? Отлич, ничего. А это мне не нравится. Так, аут можно приняться. Еще музыка такая. Встать. Зачем стать? что хочу. Окей, ладно. Так, нет. Ну хоть бы раз попал. Будь любезен, не Я вот помню, как раз вот сегодня. Ему как говорят, будет любезен. Главный герой это обязательно выполнится. Да. Ну да, ключ. Удар, кто то здесь где вас там? а ну, пошел вон сюда сзади пинать Мод выпал. Собирать, Снуба. Все умные папы так, можно получить что ли? Что а, здесь? Опа, у нас есть, есть можно. Так, у нас полная жизнь. Чему-то еще. О, ус. Сейчас буду разогреваться. Так. Так, это будет так. А, был... а, что значит, так. Ага, нашу, значит. а вы же там наши треницы? А, Санбаг. Картофельные чипсы. Ну, не пропадать же добру, конечно же. Ну что было бы Это плазмиды. Так. Стать собирать его. Что у нас такое? Эээ.. Инъекция Евы. Опять уже две штуки, что ли? Я один плюс это да. Опа! Сильно надо за что? что? это? изменяет ваши гены придут силы. Эта сила позволяет поджигать живых существ и объекты. Это какой с помощью Um. Shift. Спор за маленький сестричек. Используем Окей. Так, маленькие сестрички. А, это просто маленькие сестрички и большие папы. А, главный герой даже готовился. Я с двух сторон. Он Сидел. Спокойно. Твой генетический код сейчас переписывается. Так что стой с миром, и все будет хорошо. А это случайно не из этой же штуки местные жители с ума сошли. У этой рыбки такой вид, словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного Адама? Слышишь? Пошли! Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому бабочке. Трус! И всегда таким был! С железным папочкой тебе будет не лучше, рыбешка. Смотри, мистер Бабов, это Ангел. Я вижу свет из его живота.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 Откуда вообще они пришли? Отсюда не прям не могли, интересно. Да, да. Они у нас в стены проходят. Интересно, конечно. Ну ладно, там. Мелочи, конечно. у нас такая -то... рука электрическая. Ну, ну да. Так, так, так, Ооо <связи> На какой же мы находится а там, все там Я бы посмотрел, конечно, на горяк Кто не запче происходит? Ой. Ой. Так, а... Так, какая точка пусто. камера. ой ой, ой. она же была мертвая. Я не при чём. Я не при чем так Так, это какой-то хоррор был уже. Ой, вы вы вы сюда, иди сюда, Мы же Так, отойди. не Так, Аптечка, восторг, мертв Yeah. там кто там говорит вообще стальман меня починит все будет работать уже скоро конечно тут есть Ах, Очень жаль, я больше не буду. Нет, пожалуйста. Здесь он жил один. Надеюсь, был один. Фу -фу -фу -фу. Так, ладно, сюда, начнем. горел Да. Давайте запустим его. Давайте запустим так, похоже, надо как можно быстрее подниматься наверх. Послушай, у меня семья. Мне надо вытащить их отсюда, но мутанты отрезали их от меня. Если сумеешь отыскать их в дарах Нептуна, тогда, возможно, я знаю, сейчас ты должно быть чувствуешь себя самым несчастным человеком на свете, но ты моя единственная надежда на то, чтобы вновь увидеть жену и ребенка. Отправляйся в дары Нептуна. Найди там мою семью. Умоляю. Так, на, на этом я закончу свою первую серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.